Скажите, у кого в телефоне есть приложение Библии, которым он пользуется и читает оттуда? Я вижу, что здесь много людей, и не только молодые люди. И могу сказать, что в этих приложениях есть очень хорошие программы, которые даже наводят на новые мысли. Мы знаем такое явление, что когда ты читаешь места Писания, то же самое несколько раз, и ничего не чувствуешь, и не приходят никакие новые мысли, и только то, что «уай, я уже это читал, и я это все знаю». И иногда ты просто пролистываешь книгу Как обычную книгу И особо не углубляешься в то, что написано Но иногда получается так Что кто-то тебе что-то говорит И приходят новые мысли И uh, даже на тот текст, который ты вроде бы знал И тогда ты говоришь Как я такого раньше не видел и я недавно прочитал э, такую как программу, э, где, э, которая называется Девять вещей, в которые верят э, верующие. В девять уже учений, в которые верят мессианские или христианские и это простые вещи, но там много мыслей. Вас, бойцы, я хотел на основании этой программы сегодняшнее свое учение построить. они Они что клаля. Я не буду говорить про этих девять лжеучений. Я поговорю про некоторые основные вещи, которые связаны с благословением или проклятием. יהכל יותח חלקל מיכם פמ שמחתי ממרוד קהילו וואולי אמרתי מזבזת. смехем? Возможно, некоторые из вас слышали такие высказывания и даже сами говорили их. שֶיִּמְנַיִם או שֶיִּמְנַיִם או שֶיִּמְנַיִם או שֶיִּמְנַיִם או שֶיִּמְנַיִם או שֶיִּמְנַיִם או שֶיִּמְנַיִם או вы говорили, что если я верующий, то Бог точно обязан меня во всем благословить, и моя жизнь будет просто протекать молоком и медом. Я буду здоровым, и я получу исцеление от всего всегда. Потому что это его обещание, это то, что он сказал. Есть даже неверующие, которые говорят, ну понятно, верующим легко жить. Они уповают на Бога, и Бог решает всех их проблем. Им легко жить. Слышали когда-то такое? Возможно, даже сами говорили, когда-то такое. Но когда мы углубляемся в веру и живем жизнью верующих, мы понимаем, что не все легко. Питом, это это вау, в Возможно, ты ожидаешь благословений во всех сферах, и ты понимаешь, что нет благословений во всех сферах, и все не так легко. О, фух, если боят гампов и гамчан... И наоборот, там и здесь тебя преследуют проблемы. И есть болезни. И я болею. Иногда верующие заболевают смертельными болезнями. И тогда ты не понимаешь, почему мне говорили так, а получается все по-другому. И на этом я хочу сосредоточиться сегодня. Когда мы читаем из Танаха, <когда> мы <читаем из -танаха> говорим, <когда> там есть целая глава, и даже несколько глав, иногда, в которых говорится о тех благословениях, которые ждут нас, когда мы войдем в обетованную землю. Ли дугма бы, бы сефер бы, бы сефер творим перекисим вишмоны, ешь перекшалем, несли арец, а коли елеха, Юлиха армонот, а дамати тен перод. Например, во Второзаконии 28 главе написано, что когда ты войдешь в землю обетованную, тебя ждут, тебя ждет плодоносная земля, и ты выстроишь дома, и будешь наслаждаться плодами, и все благословения ждут тебя. Все Ты будешь жить в домах, которые ты не строил, и все будет у тебя легко. И мы приезжаем сюда, в эту страну, и uh, все не так просто, как там описано. И ты вдруг uh, не понимаешь, почему так происходит. что Cela, есть и когда Бог, я хочу сказать, что когда Бог дал благословение, Он дал, во-первых, сроки, во-вторых, условия, когда и каким образом это произойдет. Я могу сказать, что есть немало верующих, которые действительно чувствуют благословение во всех сферах своей жизни. Мы скоро поговорим про то, что действительно является благословением. что они они но есть верующие, которые действительно, они служат Богу и они чувствуют, что во всех сферах им просто сопутствует благословение. <гам> но есть такие, которые также верят, также служат, но все у них плохо. <гам> אבל רק שואכול כשר. постоянно у них не получается с работы, со всех мест их увольняют. Uh, есть, конечно, еда, но все очень дается с трудом. As kodim kol ani rotsel aged k'she во-первых, я хочу сказать, что когда Бог дал эти обещания, он говорил про землю Израиля, про обетованную землю. Он не говорил ни про США, ни про Канаду, ни про Россию, ни про Украину, ни про какую другую страну на Земле, только про землю Израиля. Это не значит, что в тех странах должно быть хуже или лучше. Просто все, что связано с Божьими обещаниями благословения, связанное в земле Израиля. Во-вторых, когда мы приезжаем сюда в Израиль и не со всеми, может быть, людьми, а с большей или меньшей частью, происходит то, что мы начинаем жаловаться. Мы начинаем жаловаться на эту землю. Это, и то, что происходит, ты просто отталкиваешь от себя божье обещания и божье благословения. Вы помните то, что было в пустыне? Народ знал, что это временное пристанище, и он знал, куда он идет, но когда они были в пустыне, они начали жаловаться и говорили, там было нам намного лучше. И одна из причин, почему мы не чувствуем благословения, это то, что мы отвергаем Божье благословение. The мы сами ставим для себя препятствия, и все Божьи благословения, которые Он обещал в этой земле, они не доходят до нас. Когда ты приезжаешь сюда, в Израиль, да, есть сложности. Но если ты получишь эту и но если ты принимаешь Божье обещание и уповаешь на него, и принимаешь все с радостью и благодарностью, то Бог не ограничивает тебя, и его благословения не сходят на тебя. Дополнительная вещь ⁇ это сама работа. ש Elohim יביאו תנו לְפֹעֵל, לא אמר שָׁתֵם תִשְׁבּוּ וְלֹא תַעֲשׂוּ קְלֵוֹם וַאֲכֻלִּי אִיפֹל אַלְחֶם. Когда Бог привёл нас сюда, Он не сказал, что вы будете сидеть, ничего не делать и всё на вас с неба свалится. Γαμ κι αιούνικ θα συμλεπο αμαρδλαίμ, είναι ανή νοτέν λαχεμ ετα άρετζ αζότ, δεν αναχλάση λαχεμ, αλλά λαχεμ αιούτ ζηρηχημ λαβόν Uh, когда народ заходил сюда после выхода из Египта, он сказал, «Я даю вам эту землю, это ваше наследие, но нужно ее завоевать». То есть есть войны, которые мы должны пройти для того, чтобы получить благословение Бога. להגיד, כלום, Мы не можем uh, целый день лежать дома на диване, молиться и говорить, Бог, я на тебя уповаю, ты мне все обеспечишь, и ничего с этим не делать. Писание говорит, иди, работай, и тогда у тебя будет хлеб и еда. ואז באמת, יש אנשים שמתחילים לעבוד, מתחילים בקטן, ואלוהים פותח להם גבולות יותר ויותר, וגם אם זה עסק זה מתרחב, גם אם זה עבודה אולי פתאום אתה נהיה מנהל, או פשוט אתה מקבל עבודה יותר טובה, או מזכורת יותר טובה, и когда ты начинаешь что-то делать, если ты открываешь свой бизнес, возможно, начинаешь чего-то маленького, и Бог благословляет, чтобы ты вырос. Или ты устраиваешься на какую-то работу, и потом продвигаешься по должности, и тебе повышают зарплату. И когда ты идешь с Богом, Он открывает тебе новые двери. Новые возможности. И это Его благословение. Отдавар носав, еще дополнительно. Когда вещь. мы говорим про благословение, нам нужно понять, что такое благословение. Корень слова благословения, браха, это «берых», колено. Берех. Колено. אيو פוקשים מי שוא, איו ניעושים מי ללוים, הם איו פשׁ פשׁט נופלים, אלי אברקים. Мы видим, что когда люди в Писаниях переживали встречу с Богом, они просто падали и вставали на колени. vas abrahaim moad kshura leze и благословение связано с тем, что ты поклоняешься на своих коленах Богу. И стоять на коленях связано с тем, что ты являешься смиренным перед Богом. Это что-то, что противостоит тщеславию и гордости. И в Новом Завете написано «Смирите себя перед Богом, Он вознесет вас». Если мы хотим подняться вверх, то нужно смирить себя перед Богом. <beams doohehe> today, earth, и иногда есть проблема, которая связана с ложью, о том, что мы хотим сами контролировать свою жизнь. Сегодня человек в своей жизни хочет полной свободы, он не нуждается в Боге. Вместо того, чтобы уповать на Бога, он упивает на себя самого. Он верит в себя и в свои силы шла люгама я уверен что такими были многие из нас возможно эти мысли посещают нас и сегодня мы лишь мы хотим uh, контролировать все сферы нашей жизни. что происходит когда ты не контролируешь? если если вдруг что-то идет не так, а, и ты теряешь контроль, то приходит страх и неуверенность. Ты можешь даже зайти в депрессию. И мы конечно, хотим мы можем, мы можем, мы контролировать все наши ситуации. Но нам нужно понимать, что в, будучи верующими людьми, мы не можем это делать. Мы ограниченные люди. Бог нет. Мы люди, которые совершают ошибки, А Бог не совершает ошибок. -нахона -нахона. И если мы уповаем на него и даем ему контроль над нашей жизнью, то он поведет нас в правильном направлении. Даже если эта дорога будет сложной, он поможет нам ее пройти, потому что это тот путь, который он выбрал для нас. אִם אַנִּי שֹׁלֵל תַלְאֹמַת אַבּוֹ שֶׁאַנִי תְנַדְצֵל אִنְלוּיִם. И эти вещи иногда противостоят внутри нас. А сам ли я контролирую ситуацию или я даю контроль ему? Во-не Так что вы яхолят, что שלахם, Я хочу спросить, попросить, чтобы вы задались самим себе вопрос. Есть ли сферы вашей жизни, которые вы хотите контролировать сами? להיות, ты хорошо, возможно, ты действительно контролируешь какую-то сферу своей жизни, и, возможно, у тебя выходит хорошо или не очень возможно, ты просто терпишь неудачу. И возможно это, это правильное время, чтобы отдать этот контроль. ومثلي, Возможно, это время, когда ты можешь сказать сегодня «Да, Господь, я контролировал эту сферу моей жизни, но я хочу отдать этот контроль Тебе». И тогда ты увидишь другие результаты. Проблема в том, что это не просто так сделать, потому что будет постоянная неуверенность. Неопределенность. Неопределенность. Но если ты с Богом, не важно, что есть неопределенность, потому что Бог точно знает, что правильно. Есть много вещей в Писаниях, которые... Есть, мы... bana... yes. <laughs> geral, Есть э, такие места Писания, в которых написано, что наши мысли противятся Божьим мыслям. כלומר, הוא רואה דברים אחרת, ממה שהאולמה זה То есть, Бог видит вещи по-другому, не так, как видит их мир. אחד מה שאמרנו, שאם אני רוצה להיות מרומם, אני צריך להשפיל את עצמך. То есть, одно из мест פיסаний, где написано, что если я хочу быть вознесенным, то мне нужно смирить себя. שעולה היה מדבר, כשאני חלש, אז אני מרגיש כוח של אלוהים. И Шауль говорит, что когда я слаб, я чувствую Божью силу. Для того, чтобы чувствовать Божью силу, нужно, чтобы я был слаб. Иешуа я умер, обед это у это сказал: тот, кто душу свою потеряет ради меня, он обретет ее. это дворим, это драхим шило, есть вещи, которые противоположны тому, как смотрит на эти вещи Бог и этот мир. Если я подвожу итог благословению, и я то я могу сказать, что когда мы отдаем свой путь Божьей руки и мы просим Его вести нас, то Он благословит нас и откроет нам свой путь. Есть омон, лимуд, а я, гамб измана охарон, гамбе Руссия, гамбе макомот охарим, борцот обрит, аля отслаха финансит. Uh, и в последнее время, особенно в России в Соединенных Штатах, было очень много uh, учения о финансовом преуспевании. Что бэн, Бог, как коспомат, когда ты карточку вставляешь, тебе uh, наличные пол... получаешь. بа, меби, тромот, сомта, что когда ты приходишь и жертвуешь 100 шекелей, то на следующий день ты обязательно получишь 1000 шекелей. И есть верующие, которые действительно так думают до сегодняшнего дня, что чем больше я буду жертвовать, или если я буду постоянен в своей десятине, то я буду много получать взамен. Есть в этом что-то. Я лично считаю, что когда мы отдаем Богу десятину, мы в этом показываем свою верность Богу. И если мы э, являем свою верность Богу, то Он э, хранит и наше финансовое состояние тоже. סגור את כל מנה חורים שהשחטן יחול לובו וולגנוב מיתנו. дырки, куда может проникнуть дьявол и украсть у нас. Даже если что-то портится, то он восполняет это другим образом. По крайней мере, это то, что я чувствую в своей жизни и на своем опыте. О, альпайм шекель, вани кабель арбей утер. Зе Но я не считаю, что это правильно с Богом в такие сделки делать. Я тебе сегодня даю шекель или 2000 шекелей, а завтра я ожидаю получить 20. А вала Боя и охерет, че анахну... שאך-לך אפילו מאמינים אנחנו מתחלים לארוץ אחריות כספ. Но проблема состоит в том, что многие верующие, многие люди и даже верующие просто начинают гоняться за деньгами. Ванироцелекро ма бритахадаша умеретальзе. Я хочу прочитать, что Новый Завет говорит об этом. The Seferе Latimatеus. глава. Ми по сук а С шестого по одиннадцатый. То цели кроня, Давайте прочитаем «Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего и не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Ты же человек Божий, убегай с его, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Азмаши, маше, ктувим, мазириму тано, умрим, что им они рад цахарея кесев, им они оге, ванитбагба кесев, ешбезе баяя. То, что Писание говорят нам, что если я гоняю за деньгами, я люблю деньги и просто э, ставлю их целью своей жизни, то в этом есть проблема. Вы бы посук те шакатов, шатанних наслит те авот, וַתָּאֹלֵךְ פָּשׁוּת לְאַבְדֹּנִים. И в девятом стихе написано, что ты просто увлекаешься этой похотью и идешь в погибель. וַכֹּל זֶה צֶג בִּגְלָה לְכֵסֵף וּמַרְחִי קֹדֶחַ מַתְחִי לְאַרְחִי קֹדֶחַ И всё это из-за денег, которые начинают отдалять тебя от Бога. כָּתוּב שֶׁבִּגְלָה לֹא יֵשׁ אַנְ варезгишим мамаш ев и потом они терпят беды в своей жизни но верующим он говорит ты так не поступание иди этим путем и я уверен что мы будучи простыми людьми хотим чтобы у нас было больше нахнуц לחיות, לחיות בנухот, Мы хотим жить более комфортной жизнью. Яфим, э, покупать себе более красивые вещи. Ве э, позволять тебе определенные вещи, э, выезжать в отпуск. Потому что мы чувствуем, что нас это удовлетворяет и дает нам какую-то радость. Ну, посмотрите, что здесь написано в шестом стихе. Написано, что великое приобретение — это когда ты остаешься благочестивым и довольным. Мы ничего не принесли в этот мир и ничего с собой не заберем. Но Бог хочет, чтобы мы были довольными и имели внутреннюю радость. не Счастливые, короче, мы будем. Одно из, одно из лживых учений, которое, в котором подвергаются верующие, что мы всегда будем счастливы и довольны. А но есть э, разница между постоянно довольными и внутренней, радость, внутренней радостью. они если, потому что все, что связано с удовольствием, это то, что приходит извне. Если у меня есть деньги, чтобы я купил все, что только моя душа пожелает, вот тогда я счастлив. Если все у меня сегодня получается, я счастлив нора за а если завтра со мной произошла какая-то беда несчастье то все счастье ушло но в новом завете мы не читаем про внешнее счастье он говорит всегда радуйтесь Всегда, всегда радуйтесь неважно что происходит вокруг шауль когда пишет это послание общинам он говорит что меня преследовали избивали и сажали в темницу но я всегда радовался у него была какая-то другая радость, которая не связана с тем, что происходит вокруг. И эта радость приходила от Бога. Эта радость приходила из того обетования, которое э, было о том, что ты получишь в будущем. И это Бог хочет, чтобы мы помнили и то, что у нас будет. Тамити смеху вытяю мы супаким. Всегда радуйтесь и будьте довольными. за лильмод ляют Поэтому научиться быть довольными. Анахну корим, что брита хадаша мазира отан, умерет алта асфу это отцарот. Мы э, читаем, и Новый Завет предупреждает нас, не собирайте сокровища здесь, на земле, собирайте свое сокровище на небе. Аз... Если мы гонимся за серебром и золотом, то мы можем отдалиться от Бога. Это просто опасно. Поэтому имейте это в виду, и вместо этого научитесь быть благочестивыми и довольными. И это нормально, использовать свое влияние или позволять себе что-то, что ты можешь себе позволить. Это Оваль, нормально. Но чтобы деньги не были на первом месте. Потому что написано, что никто не может служить двум господам, Богу и Мамоне. Поэтому нужно выбрать что-то одно. Еще я хочу прикоснуться к одной теме, это что-то, что эта тема является болезненной для многих людей, это связано с исцелением. Потому что вначале я сказал, что многие считают, что если я верующий, то э, Божье благословение всегда со мной, я всегда буду получать исцеление. И откуда мы берем это? Мы часто обращаемся к месту Писания из Исаи 53 главы. Greens, Все знают это место писания, и я хочу немножко прочитать. А с готовщам что? Потахт? Ну ты креет земи. Мы арба в хамеш.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 Написано, что ранами его мы исцелились. Он, שלנו, Он забрал нас, на крест все наши болезни и все наши раны. Аз, дубар по, О чем здесь действительно говорится? Кодем коль, что... коль... Когда мы, говорим, когда, мы вину, и про когда мы говорим, когда мы смотрим на это местописание в контексте, здесь говорится про вину, преступление и про прощение. Нам простились грехи, из-за yeah. его ран то есть все что он пережил он заплатил цену за наши грехи это да правильно что болезни пришли в этот мир из-за грехов это то что мы видим в самом начале еще с истории Адама и Левы и мы понимаем что Ишуа пришел чтобы изменить это и мы знаем что пока мы живем в этом мире Божья сила действует но она не действует во всей полноте. мы знаем что только когда Ишуа вернется во второй раз будет полное изменение я на мы אנחנו מדאיג consequence... ]Huh. חולים. Мы видим, что люди все еще болеют и люди умирают. Что אנחנו מדאיג חותים? И что люди все грешат. קלמר, מה שישו אסא גם לא מאמינים, גם שאנחנו מאמינים ועושים דברים בקוה שלו, זה אומר דואלובאסי. То, что сделал и для верующих, оно да действует, но не в полноте. ואני חושב שאנחנו קורим את הפסוקים, או שאנחנו צריכים לגלות. שכל זה שהחולה והמחלות והכאבים הם באמת ייעלמו, אבל זה, זה לא יקרה עכשיו. Бесов, я думаю, что когда мы читаем про то, что полностью уйдут болезни, проблемы и смерть, это не произойдет сейчас, а только тогда – когда он вернется сюда физически И это очень важно понять это что и очень важно не обманывать себя и говорить, что из-за того, что я верю в Бога, вот сейчас я просто автоматически получаю полное исцеление всех болезней и решение всех проблем. Но есть еще один момент. Мы видим, что Иисусуа пришла сюда, Аллах. Мы видим, что когда Иешуа пришел первый раз на эту землю, то он ходил по этой земле и исцелял людей. И он посылал своих учеников и давал им силу исцелять других людей. То есть есть такая идея и Божья воля на то, чтобы мы получали исцеление. И поэтому он дает, и один из его даров ⁇ это дар исцеления, чтобы люди могли молиться и получать, и другие могли получать исцеление. דברים, הגיע, И мы видим также, что когда Иисус исцелял людей, иногда он говорил, откуда э, пришел источник этой болезни.